Ребята, всем привет! В этом видеоролике я хочу вам рассказать про подключение SSD диска. Недавно я купил себе новый SSD диск, подключил его, запустил Windows, открываю мой компьютер, но система мой новый SSD диск не распознает. Давайте попробуем решить эту проблему вместе. Для этого нам необходимо открыть меню управления дисками. Я вам покажу пару способов, как это сделать. Первый. Нажимаем Windows Plus R. В окне «Выполнить» прописываем диск mgmt.msc и нажимаем «Ок». И второй способ. Правой кнопкой нажимаем меню «Пуск». Выбираем «Управление дисками». У нас открылось окно Управления дисками» и также открылось окно «Инициализация дисков». Нам необходимо выбрать «Основная загрузочная запись» и нажимаем «Ок». Опускаем ползунок вниз и видим подключенный SSD-диск. Он подсвечен черным цветом, как вы видите, он находится в сети, значит он рабочий, все хорошо. Мы нажимаем правой кнопкой в эту область и создать простой том. Нажимаем «Мастер создания простого тома», нажимаем «Далее», указываем размер тома, это полностью наш объем SSD-диска, нажимаем «Далее», также можно выбрать букву нашему тому. Выберем букву «А» и нажимаем «Далее». Файловая система должна быть NTFS И нажимаем «Далее». Завершение мастера создания простого тома. Нажимаем «Готово». Как вы можете видеть, сразу он поменял цвет с черного на синий. И посмотрим, появился ли он в моем компьютере. Нажимаем на мой компьютер. И как мы видим, новый том «А». Вот он появился. Готов к работе. Теперь мы можем осуществлять запись, чтение и хранение данных на этом SSD-диске. Также хотелось бы вам показать, как разделить SSD-диск на несколько разделов. Кликаем правой кнопкой по диску и выбираем «Сжать то». Нам представлено общий размер для сжатия, это 457 тысяч мегабайт, но я хочу поделить практически пополам, поэтому я выбираю 200 тысяч и нажимаю «Сжать». Вот уже диск поделился на две части. Вторая часть не распределена. Я нажимаю правой кнопкой «Создать простой том». Нажимаю «Далее». «Размер по умолчанию». Нажимаю «Далее». И указываю букву тома. Пускай остается буква «Е». Нажимаем «Далее». Идет формирование раздела. Все, раздел готов. Нажимаем на мой компьютер. И мы можем видеть, что создан новый раздел том Е. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких. Всем пока!